Я представлюсь, меня зовут Сергей, я основатель школы английского EnglishPub, образовательного агентства BookioStudy, организатор этой конференции вместе с большой командой. Еще написал я книгу, которая называется «Обучение за границей. Полное руководство», в которой рассказываю о том, делюсь прежде всего своим опытом, как я смог получить образование за границей как я получил больше даже пяти стипендий на обучение за границей. Я учился в Беларуси, в России, в США, в Германии, в Великобритании. И образование за границей изменило мою жизнь. И я хочу, чтобы вот такая возможность получить хорошее качественное образование было у многих людей. Напишите, пожалуйста, вот меня хорошо слышно или нет, чтобы я понимал. Как меня слышно? Напишите плюсики, если хорошо слышно. Плюсик, Владимир, спасибо. Не слышно. Плюс, плюс. Угу. Хорошо. Так, сейчас я посмотрю. Тут кто-то написал. Вот. Угу. Хорошо, слышно хорошо. И вот цель: вот почему мы это проводим, это не коммерческое такое мероприятие, а больше мероприятие, чтобы вы могли познакомиться с, с нашими услугами с образованием за границей, потому что многие люди не знают о тех возможностях огромных, которые дарит современный мир в получении образования. Они безграничны, да, сейчас. Каждый может получить образование, которое только захочет. Главное – правильно подготовиться, ну, иметь таланты для, для определенных направлений. Но, в принципе, все люди, вот с которыми… Как это вообще начиналось? Я общался с людьми и рассказывал про свой опыт. Людям э, нравилось это. Некоторые зажигались идеей поехать учиться за границу, и они ехали. да. И мне захотелось, чтобы таких людей было больше. И поэтому так и появилось наше образовательное агентство. Потом мы столкнулись с вопросом, что нужно не только желание поехать, нужно еще знать языки. И так мы основали нашу школу English Papa, Польский папа, Чешский папа, где многие люди учат иностранные языки. И я хочу, чтобы больше людей узнало про те возможности, огромные, которые сейчас есть, даже если там, у вас ограничен бюджет, или у вас нет его совсем, или все-таки есть бюджет, чтобы вы понимали, что на самом деле глобальный мир, он он дает много возможностей, то есть мы можем сами выбирать, на кого учиться, где получать образование, чем заниматься. И э, важно э, вот это понимать, да, потому что многие люди в силу своего опыта, в силу своего окружения не представляют. Наличие этих возможностей, да, а еще, я думаю, известно, да, что окружение нас определяет. Если у вас, условно, в окружении нету тех людей, которые учились за границей, и вы как-то с ними в других местах не контактируете, то вы будете думать, что это невозможно. Я помню, как меня тащили на дно, я тоже в детстве как-то прочитал книжку, захотелось учиться за границей, и мне писали, мне учитель говорит, да что ты, это, это нереально, о чем ты думаешь, лучше там попробуй поступить в наш университет, и только потом что-то делай. Хотя сейчас я понимаю, что можно было сразу получать хорошее образование, не, не получая у нас образование. Вот. Поэтому а, вот этот важный момент, а, который мы, мы важным Важный момент, который, который позволяет вот это все делать, да, то есть окружение, да, прежде всего участие вот в таких конференциях, то есть у меня у самого первое представление об обучении за границей сложилось как раз-таки от участия каких-то, от чтения каких-то статей, тогда не было интернет так развит, вот, и поэтому первое, что вы можете сделать, это просто окружить себя теми людьми, которые которые думают так же, как и вы, которые стремятся к развитию, которые хотят что-то сделать в этой жизни, получить хорошее образование, сделать блестящую карьеру, начать свой бизнес. Да? То есть важно быть в окружении таких людей, которые к чему-то стремятся, а не тех людей, которые да, говорят, что все это невозможно, все плохо, и все всегда будет плохо. То есть важно действовать. Вот. Сейчас расскажу я про свой опыт. Как, как, и как это мне повлияло, и почему я вот хочу этим делиться с миром. Я родился в Гомеле, закончил школу, в школе уже там начал заниматься каким-то бизнесом, мы обучали детей английскому языку в садиках, и поступив в университет в Гомеле, как вот раз я и говорил, да, что мне тогда сказали, что мы не верим, да, там, что вы сможете... Что вы не сможете там учиться за границей, да, то есть не было окружения поддерживающего, а поддерживающее окружение это очень важно. И поэтому я поступил в Гомельский университет. Потом нашел статью в газете: что в Москве Манчестерский университет набирает людей на стипендию. Я нашел эту программу, подался, мне повезло, я поехал. Затем я учился в аспирантуре, вернулся в Беларуси в аспирантуре, продолжал развивать свой бизнес образовательно а, тогда. Потом я подавал на стипендию маски, я тоже уже стал увлекаться, читать много литературы на тему образования за границей. И вот все стипендии, которые я говорю, они многие существуют до сих пор. Многие стипендии не, не то что существуют, они видоизменились, но все равно сейчас мир, если вот вы на меня сейчас подпишетесь в инстаграм, да, кто еще не подписан на меня, я вот сейчас попрошу Свету, Света, отправьте, пожалуйста, ссылку на мой инстаграм, вы мне в личные сообщения можете написать, подписаться, и я вам отправлю ссылки там, на 10 стипендий, которые, которые вы можете прямо ну, сейчас подавать, да, документы, которые вам оплатят все ваши расходы, обучение, проживание. На самом деле таких стипендий тысячи, вот. Спасибо, Света. Вот, получается, я подучился в аспирантуре, потом выиграл стипендии на МБА со второго раза, да, и тут вот важный тоже момент, не сдаваться, да, после первого раза продолжать подавать, продавать больше документов в разные стипендии, конечно, это своего рода работа. Но это не, ну, как бы полезная работа, да, потому что когда вы, это как учебу можете рассматривать полезную для вас, когда вы подаете в стипендию в какой-то вуз, вы пишете большие с на английском языке, задумывайтесь о своих планах карьерных, задумываетесь о каких-то, о будущем, о своем, да, и задумываете со своей жизни. То есть это само по себе уже полезно, когда вы просто готовитесь на подачу. А когда вы выигрываете и вам оплачивают условно там, 5 лет обучения или там два года обучения и вам помогают нам, это вдвойне приятнее. Но и сам процесс он уже такой как, как учеба, он уже сам сам сам очень по себе положительный. После обучения в MBA я приехал в Беларусь, продолжил развивать бизнес. Как раз тогда вот у меня был образовательный центр «Лидер», он и сейчас есть. Лидер тогда действительно стал лидером, мы стали одними из главных игроков на рынке дополнительного образования взрослых, благодаря образованию. Мы стали еще инвестировать в недвижимость, то есть это тоже было благодаря образованию. Потом я выиграл стипендию Чивнинг и поехал учиться в, по стипендии Чивнинг в Великобританию, магистратуру. Тоже мне дала небольшой опыт. Итак, вот хотела я поделиться с вами первыми основными вещами, да, которые вы можете сделать уже вот прямо сейчас, если вы хотите получить стипендию или если вы планируете учиться за границей. Первая вещь очень важная, и, и даже если вы не получите, то есть тоже надо понимать, что стипендия – это лотерея, да? Но в то же время, чем больше вы прикладываете усилий, тем больше у вас шансов ее получить. То есть мои все знакомые, которые вот я знаю, там, племянник, сотрудники, у нас несколько человек работало. Они все, которые этим увлеклись и стали этим инвестировать в это время, они в итоге поступили, получили образование, получили стипендии. Поэтому это реально работает, но этому надо заниматься. То есть главная сейчас проблема, что люди многие не, не, не, не инвестируют в это время, не верят в это. да. А вот если этим заниматься, то, то, то это обязательно у вас получится. Итак, первое, учите языки. Да? Если вы хотите жить в глобальном мире, то вообще сейчас... Без английского языка представить себе жизнь вообще невозможно, да, за границей. Вот сейчас я живу в Индонезии, на Пале, тут мы язык международного общение английский. Я, конечно, еще учу индонезийский, но большинство людей тут общаются между собой, ну, экспатов, которые иностранцы, мы общаемся на английском языке. Поэтому, если хотите учиться за границей, учите, первый английский язык, Учите, второе, тот язык в той стране, куда вы хотите поехать. Это желательно. Нет, не обязательно, но это повысит ваши шансы на стипендию. И вообще сейчас в современном мире необходимо знать несколько языков. Вот этот стереотип, что несколько знать языков сложно, что вы выучите язык сложно, это просто вам, возможно, попадались плохие преподаватели, плохие... Ну, или вы были не готовы да, морально, потому что многое зависит от вас. Если учить язык, да, и научно доказано, есть даже нормы, там, условно говоря, 120 часов надо учить язык, чтобы пройти один языковой уровень. Дальше у нас в программе конференции будут представители языковых школ, они подробнее про это все расскажут. Но в целом получается, что язык Учите 500 часов, там, если только язык учить, это 11 месяцев, может, иногда 9 месяцев. Если в более легком режиме учить язык, то нужно там, несколько лет, и вы сможете дать, свободно дойти до уровня C1, C2. То есть его можно выучить, как в нашей школе, и можно также, вот наше агентство «Букьюстадия», мы помогаем поехать за границу учить язык. Можно учить язык сам, самостоятельно. Я, допустим, помню, по самоучителю учил, не было курсов. Тогда не смог я найти, которые нам подходили, мне подошли, поэтому и пришлось потом школу сделать. Вот, Можно в нашей школе достаточно хорошо, если более недорогое обучение, можно в группах учиться, а можно индивидуально. Можно там взять минимальное количество часов с преподавателем, да, если ограничен бюджет, и больше часов заниматься самостоятельно. Если бюджет позволяет, можно больше взять часов и учиться. И целью обязательно вы достигнете язык выучиться. Потому что без знания языка поехать учиться за границу и жить будет практически невозможно. На изучение ну, нужен как минимум год-два года, ну, в зависимости от языка. Это на английский язык я говорю. Если там польский, то польский можно выучить за пол... А, за... За полгода, да, чешский там некоторые учат полгода, год. В нашей школе можно два года учиться. Тут все зависит от интенсивности, да, от того режима, который вы выбираете, да. То есть, если вы выбираете учиться много, там, по 3-4 часа в день, 5, тогда это быстрее будет. Если вы выбираете пару занятий в неделю, тогда так. Это первое. Второе. Быть, готовиться к экзаменам. Да, тоже никто не отменял. То есть, если вы хотите, если вы талантливый человек, умный, талантливый, у вас хорошие оценки, то вы гарантированно получите стипендию, и сможете учиться там в Гарварде, в Оксфорде. За вам все заплатят. Если вы туда сможете поступить, то за вас заплатят, то вам создадут все условия для вашего обучения. Да? то есть, но ну это надо готовиться к экзаменам. Например, если вы школьник, то это надо сдать экзамен SAT. Если вы там уже хотите в магистратуру учиться, то это надо сдать тест GMA, GRI, если в магистратуру. Да, то есть просто берете, находите эти экзамены, мы можем в нашей школе вас подготовить. Можете самостоятельно подготовиться. Учебных сейчас пособий. Много в интернете, да, конечно, в интернете ну, тяжело учиться самостоятельно, поэтому лучше хотя бы пару часов, да, ну как позволяет э, бюджет, э, б... взять профессионала, который вас проведет э, и будет обучать. То есть вот этот э, важный момент: готовитесь к экзаменам, к экзаменам готовитесь. Вот вопрос хорошо задали. По языку, ну по языку, если вы язык знаете, то вы сдадите TOEFL, IELTS то вы его сможете сдать, да, к нему тоже надо пару месяцев подготовиться, но э, сейчас речь идет больше по языку, по SAT, SAT-тест такой, это в принципе как наша CT, то есть тест на логику, вы проходите, там анализируются ваши аналитические способности. Если вы его сдадите лучше других, там, лучше, чем 99% других, то вы можете быть уверены, что вас возьмут в Гарвард, да? И вы поступите в Гарвард, Гарвард вам оплатит обучение, проживание, даст вам деньги и конкурент, и вы, и вы будете получите несколько таких предложений, да? Я знаю, многие просто не готовятся и не пробуют даже тут этого сделать, но вот, то есть к этим экзаменам, GMA, GRI и так далее. Это второй момент, да? То есть если вы хотите в какую-то особую школу поехать, где-то поучиться, да, ну, допустим, в Германии там своя тесты, там надо готовиться больше к языковому тесту. Если вы хотите в Польшу и так далее. Ну, тут еще вопрос, что стоит переживать, что школа закончилась давно, и как бы много, и школьная программа уже не помнится. Переживать об этом не стоит, нужно брать, учить, все повторять, и вы все повторите, подготовитесь. Если у вас аналитические способности позволяют то вы сможете это сделать. Следующее. Это разностороннее развитие. Да, Все хотят, чтобы к ним поступали люди разносторонне развитые, люди, у которых есть хобби. Что может быть у вас хобби? Это может быть спорт. Вы можете заниматься спортом. Это может быть музыка. Это может быть еще какие-то ваши увлечения, которыми вы занимаетесь. Потому что это показывает, что вы гармонично развитая личность и человек. Это тоже, как вы видите, тут вот эта вот мотивация на поступление, она не только помогает вам поступить, она позволяет вам в будущем иметь хорошее качество жизни. То есть вы в будущем, благодаря тому, что вы занимаетесь спортом, привычка заниматься спортом или там, музыкой, вы более разносторонне развитым становитесь человеком. И благодаря этому и в жизни вы шансов больше да, успеха достигнете, чем люди, у которых нет разносторонних интересов. Следующее – это окружение. Да. Важно окружить себя теми людьми, которые несут вам э, позитив, которые верят в вас, которые тоже к чему-то стремятся, то есть если у вас все будут, друзья, говорить вам каждый день, что вы никуда не поступите, у вас не хватит способностей, у вас нет денег, то шансов, не талантов, то шансов, что у вас что-то получится практически ну, тяжело, потому что очень легко человека спустить вниз, да, то есть э, демотивировать, да, потому что, потому что действительно тяжелая работа, надо работать год, два, три, чтобы это постигнуть, и результатов вначале не видно будет. Поэтому важно окружение, подпишитесь на блогеров, которые прошли это, вот можете на меня подписаться, есть еще, если там у меня вот есть, я помню, подписчики мои, которые раньше задавали вопросы, мне вот тоже, мы уже в четвертый раз эту конференцию проводим, я давно уже этой темой занимаюсь, я уже наблюдаю, как подписчики сами, которые поступили, они уже сами ведут блоги в Инстаграм и делятся с другими советами, да, то есть это очень круто, мне это очень приятно, что получается, запустилось такая волна, и они уже делятся. И когда у вас будут в окружении, вы будете видеть трансляцию таких людей, вам сам, вы будете верить в то, что это возможно, у вас будет больше мотивация. Потому что мотивация, да, известно, зависит от того, что вы верите в то, что вы можете получить тот результат, который вам нужен. Вот это, наверное, основные вещи, которые... Готовь, учите язык, готовьтесь к экзаменам, учи, уча, будьте разносторонней личностью, окружением. Ну и плюс еще, кроме окружения, волонтерство, волонтерство. То есть занимайтесь добрыми делами, помогайте другим людям. Помогайте другим людям. И, ну, не знаю, заботьтесь о собаках, о еще о ком-то, о, о разных, о природе и так далее. То есть это тоже вас характеризует как гармонично развитую личность. И это тоже вам все скажется при поступлении, ну и вообще будет полезно.